Еще раз всех поздравляем. 21 ученик сегодня получили инициацию. И мы побеседуем: начнем с первой ступени. Я буду называть ваше имя, а вы, пожалуйста, машите, чтобы мы вас увидели, потому что вас много. А, так, Марина, город Иркутск, первая ступень. Или говорите сразу что-нибудь, чтобы я вас увидела. Да, да, вижу вас. Да, видно, слышно. Как себя чувствуете? Момент, как будто про сон. То есть боялась даже упасть, потому что подключилась полностью, только звук и внутренний. И очень uh -huh. полезно. Хорошо, это... хорошо. Ну все по плану. Поздравляем вас. Теперь самое главное Спасибо. практиковать. Поздравляем вас. Добрый путь. Да, добрый путь. Практикуйте. Uh -huh. Так. Дальше. Арина, Индонезия. Остров Бали. Машите, пожалуйста. Я не понимаю, почему у меня картинка уходит. Или что-нибудь скажите. Да. да. Вот. Пока не видно, но слышно. Как вы себя чувствуете? Чувствую отлично. В первую очередь хочу вас поблагодарить за инициацию вот. Очень рада, что вы стали моими учителями на этом пути. Чувствую себя замечательно, очень сильно чувствовалось тепло в ладонях. Прям в какой-то момент я даже как будто перестала чувствовать руки, а с какое-то скопление теплой энергии. Вот а -а -а. все. Прекрасно Хорошо. чувствую себя замечательно. Хорошо, замечательно, да. что в ладош... ладошках все почувствовали. Замечательно. Теперь практика, самое главное. Поздравляю вас. Да, в добрый да. путь. Благодарю. Так, и Оксана. Город Москва, первая ступень. Оксана, машите, пожалуйста, или скажите что-нибудь. Добрый вот, день. Да, да, Как вы себя чувствуете? Добрый. Да, видим вас. Я чувствую бесконечную благодарность, милой вам видеть. как все прошло, Я чувствовал энергии и в то время и гармония у меня пульсировали подушечки пальцев. Mm -hmm. Я очень благодарна тому, что совершила и с практикой рейки. Откладывала, откладывала это в долгий ящик. Ну, видимо, пришло свое время. И так уплеваясь и так Вдохновилась всем этим, и вот вижу по участникам, как многие уже прошли более высокие ступени, но пределы совершенства буду тоже стремиться. Отлично, благодарность вам. Спасибо большое. Спасибо, что поделились. Вас. Практикуйте. Теперь самое главное вас. да, практика. Спасибо, что поделились Спасибо. так теплом. Так, я думаю, может мне вот сюда вот переключиться. Какая-то у нас то ли связь. Мы вас слышим, но почему-то картинка пропадает постоянно. Сейчас две секундочки, я попробую. А, так. Может так будет лучше. Так. Нас слышно, скажите кто-нибудь что-нибудь? Так вообще даже не слышно, да? Все, назад тогда переключаем. Так, Виктория, город Санкт-Петербург, да. да, как вы себя чувствуете? Да, мы вас слышим. Хорошо. Второй раз не прошла. В ладонях тоже почему-то вспотели ладони очень сильно. А так, чем? Вот пульсировало в районе горла, не знаю почему. Uh -huh. Вот именно пульсации были. Энергию чувствовала как Энергию по рукам через руки захватила больше, больше так-то ничего. Тоже вот провалилась куда-то медитацию. Uh -huh. Хорошо. Вот, спасибо благодарю а, ну, сердечно спасибо если что-то в горле ощущали возможно там был блок он прошел да если это не было как-то дискомфортно значит это мягкое очищение прошло подумайте об этом возможно какие-то слова не сказали не выпустили какую-то uh -huh. энергию, или наоборот, не можете впустить ее в себя, что-то услышали не очень приятно. Вот об этом поразмышляйте и а, внимание во время практики больше вот там, где ваше тело показало, да, то есть обязательно прикладывайте руки, практикуйте с таким акцентом, можно сказать, потому что инициация показывает а, такой определенный лакмус происходит, а, в, в каком месте у вас могут быть блоки. Вот. Uh -huh. Спасибо, благодарю, спасибо. Так, идем дальше. Светлана, Израиль, вторая ступень, город Рушайн. Светлана, да, Здравствуйте. Здравствуйте, слышим вас, пока не видим. Как вы себя да. чувствуете? Картинка как-то запоздала у нас, приходит. Угу. Чувствую себя чудесно. С утра чувствую себя энергии, вдохновение, одновременно со спокойствием. И во время инициации все время находилась под таким куполом белого облака, и потом почувствовала на голове такие холодные струйки, как будто идут. Mm -hmm. Да, и потом да, да, с мастернитацией такое чувство очень большой радости, благодарности искренней. Вот, очень, очень рада, что через вас соприкоснулась с этими знаниями. Замечательно. Спасибо большое, что поделились. Очень рада, что э, вторую ступень долго не откладывали и пришли. Очень рада. Практикуйте. Практикуйте. Да. Поздравляем. Идем дальше. Светлана из Чебоксар. Тоже вторая ступень. Светлана, помашите или скажите что-нибудь. Да, слышим вас. Да, Пока не видим. Как вы себя чувствуете? Вот, увидели даже. Да, да. Здорово. Видите? Хотела сказать бы спасибо огромное. У вас столько понятны даже для тех, кому... Вот мне просто было на первой ступени очень страшно, Я как увидела эти уроки. Ну, господи, наверное, я их никогда не пройду. А когда знаешь, изучать, становится все легко, и вы еще раз объясняете, и становится прям очень все понятно. Поэтому спасибо вам большое. сейчас я чувствовала поток, как будто бы там огромный поток белой энергии водопад и меня еще покачивала то есть вот наверное ну хорошо покачивание это поток вы просто его чувствуете поток энергии очень хорошо Практикуйте. Вторая ступень. Спасибо большое. Все, Добрый все уроки, которые мы ну, стараемся включать, они краткие, комфортные, удобные. Никогда не бойтесь уроков. По Рейке вообще очень легкие уроки. Если, например, сравнить с астрологией. И в астрологии я тоже пытаюсь очень и кратко, и емко, и по простым языкам. Вот. Ну... Главное начать, а там уже подключаетесь и все достаточно. Да, да, да, да. Спасибо, я очень рада, что вас это не большое. остановило, вы начали смотреть, а там входишь во вкус и все становится понятным, конечно. Плюс мы всегда на обратной связи всегда поможем, любой вопрос по изученному материалу всегда пишите. Спасибо. Переходим к третьей ступени. Двое учеников у нас прошли. Ольга, город Иркутск. Ольга, вы у меня на WhatsApp, и я вот вам только вам надо микрофон включить. Теперь обратно, вот я вижу, вы выключили его, вот, иначе я вас слышать не буду, если хотите что-нибудь рассказать, я вам громкую связь сделала, Ольга, третья ступень, да, вот, опять выключили, еще раз нажмите, и он включится, да, да, как себя чувствуете? Добрый день, не Добрый получилось день. поздороваться, я себя чувствую замечательно, очень рада, что являюсь ученицей всей вашей школы. Инициация прошла, я летала, угу. я летала, мне прямо, я сверху как-то, на этой инициации я сверху на себя смотрела, и мне было очень жарко, покачала меня, была тяжесть в правом плече, в воротниковой зоне, но потом все отпустила, сейчас вот спокойствие, легкость такая все, благодарю вас за вашу школу, за то, что передаете свои знания. Спасибо, что поделились. Плечи, расправляем плечи, вперед летим. Может быть, к этому. Ну, вас... прям вот интересно, только, только с правой стороны правая uh -huh. рука. Uh -huh. Ну, куда-то вперед. Правая сторона это вперед. Вот, Будем идти что... вперед. Да. Тем более, время <с сейчас такое. Действительно, надо идти вперед. Благодарю вас. Практикуйте, поздравляем. Добрый путь. Спасибо. Убираю громкую связь. И третья ступень еще Светлана из города Санкт-Петербург. Помашители лучше скажите, потому что у меня не отображается картинка почему-то. Здравствуйте. Как себя чувствуете? Все хорошо. Прошу мощный поток тепла через все, все, через все тело. Какие-то немножко новые ощущения в теле, которые еще не очень освободят. И немножко занемела левая рука. Ну, как бы, а так в общем, все хорошо. Угу. Сейчас уже вообще отличный Хорошо, хорошо. Практикуйте. Очень важный уровень. Третья ступень это как раз практики по роду, да, родовые практики. Очень важные. Сейчас у нас коридор затмения идет, поэтому это особенно важно. А, и вообще инициации в коридор затмения, они очень особенные. Поэтому практикуйте, доходите до третьей ступени, практикуйте очищение рода вот на таком энергоинформационном уровне, глубоком. Вот. Хорошо. Переходим дальше к каналам силы. Каналы силы – это обучение по основным сферам жизни. Там также идет и теория, и практика, и символы, инициация. То есть такое полноценное обучение. И оно у нас распределено по чакрам. Первая чакра – это финансовый канал силы. Пять учеников сегодня на него. Так, Анна, город Хабаровск. Помашите или скажите что-нибудь. Первая чакра. Анна. Анну ищу. Если найду сама, потому что я вам не могу включать звук, конечно. Может, а вот Анна как раз и писала нам, что э, тепло в ладонях, пульсация в чате была. хорошо. Тогда переходим дальше, видимо, нет возможности говорить. Так, Ирина. Ирина Германия. Первая чакра. Город Детмоль. Да. Еще раз скажите да. что-нибудь. Не видим вас, но слышим. Да. Как себя чувствуете? А теперь видите? Вот, да, видим, видим все. Угу. Я хочу еще раз поблагодарить за, ваш, за ваши ответы на все вопросы. Благодарю вас. Э, на инициации у меня очень-очень нагрелись ладошки, тоже пульсировали. Сегодня с утра уже немножко болела голова. Пила uh -huh. крепкий, чтобы все прошло у меня такое волнение вот приятное волнение и в конце у меня прямо здесь даже слезинка но это такая радостная хорошая приятная uh -huh. благодарю вас Хорошо. благодарю замечательно ирина сразу две чакры прошли да? первая и uh -huh. вторая чакры до да, практикуйте теперь Слезы радости это очень хорошо. Очищение. Во время инициации вообще замечательно, когда слезы идут. Это значит верный настрой и освобождение от того, что пора освобод... от чего пора освободиться. Вот, программа. Так что практикуйте. Поздравляю Рады вас. вашему настрою. Добрый день. Да. Благодарю. Так еще из Германии Наталья тоже первая и вторая чакра вместе город Эмминдинген. Такие названия. Наталья, я вам делаю громкую связь. Вы на WhatsApp. Е? Птичками. Как себя чувствуете? Здравствуйте. Здравствуйте. Чувствую себя прекрасно. Спасибо за инициацию. Угу. Ощущение... Были... Была легкость, тепло. Чувствую себя хорошо. Спасибо большое. Хорошо. Благодарю. Хорошо. Практикуйте. Добрый Спасибо, день. что поделились. Так, дальше Тамара, Эквадор, город Банес, да, Тамара, я вас вижу, только у вас не включен звук, включайте. А, да. а теперь, да, да, слышно и видно тоже. Как себя чувствуете? А, все хорошо, инициация прошла для меня спокойное чувство, такое творение. но физически ничего не почувствовала, угу. просто была легкость. Хорошо. Значит, не нужны сейчас. Тонкие процессы происходят. Не всегда они ощущаются вами. Вот. Ну, самое главное – практика. Начинайте практику. Спасибо, Спасибо. вам. Спасибо. И Надежда из Беларуси, город Гомель. Помашите, пожалуйста. Надежда тоже и первую, и вторую чакру сегодня прошла. Или скажите что-нибудь, Надежда, если вы еще с нами. Так, Надежда... Беларусь. Надежда, я тоже так не вижу вроде. А вот Надежду вижу, только э, можно включить звук. Одну Надежду вижу. Да, да, да О, Надежда, вот, скажи. Включился? Да, включился. Так, Здравствуйте, включился. еще раз. Почему-то не получалось включить угу. звук. У меня на сегодня, наверное, из всех родинских дат, это было, в меня самое красивое. То есть, если у меня до да, этого всегда какие-то телесные ощущения были больше, здесь меня прям накрыло образ, меня переносило в, разных, в разные картинки. и телесное ощущение было такое ощущение легкого бицерка между ладоней и на бедрах. И вот очень ощущалось прям такие как будто антические шлоты в области первой и второй чакры. И возник такой образ интересный, то есть как будто какой-то практический круг, шар вот, наполняет весь живот. И вот э, на... это вот, ощущение, не знаю, рисует, как, как, как галактики рисуют. Какие и вот какие-то подачи, вот, физически подчеркивают. И именно в плане упадок. И это я думаю, все успокоилось. Вот когда у Жанни то есть снизу лета какая-то энергетическая волна, ну, конечно, образы не Хорошо. Спасибо, что поделились. Немножко не слышно было там посередине. Ну, суть ясна, очень хороший опыт, да, то есть сейчас вот вы говорите что это самая яркая инициация ну вот значит созрели до, до того чтобы это все вот уже так увидеть прочувствовать но самое главное практика да теперь заземляйте это все в конкретные действия а, и практикуйте Доброе спасибо быть. что поделились Ой, почему-то не слышно, что вы говорите, оно прям вот как-то квакает. А ну еще сейчас. раз попробуйте, да, вот сейчас, сейчас. скажите. Еще хотела сказать, напомнить, что во время инициации пришел, пришел кармический канал силы. просто слово. Я так понимаю, стоит на него обратить внимание, и следующее, наверное, стоит все-таки обратиться к нему. Думаю, да. Думаю, да, такая подсказочка вам пришла. Mm -hmm. Особенно если размышляли, какой следующий этап, то скорее всего, это ответ. Спасибо. Пойдем дальше. Практикуйте. Вторая чакра у нас связана с большим таким углублением целительские параметры. Это целительский канал силы. 40 дополнительных символ, символов. Три ученика прошли. Надежда, Ирина, Наталья. Они первую чакру тоже прошли. Поэтому идем дальше. Третья чакра – это эмоционально-творческий канал силы. Три ученика прошли. Эльза. Эльза сразу третью и шестую чакру прошла. Город набережные Челны, Эльза Машите или скажите что-нибудь. Я вот вас нашла. Да, звук включился. Как вы себя чувствуете? Я чувствую себя просто шикарно, великолепно. Если я прошлой инициацией, третья ступень и каналы силы просто была вся в слезах, я не могла говорить, то сегодня у меня с утра воодушевление, хорошее настроение, голос не дрожит, никаких слез, все просто прекрасно. Я вас обожаю очень. очень. Вот сейчас я сейчас потому что я вас очень сильно люблю. Рады быть полезными, очень рады, что у вас такой настрой замечательный. Сердце открывается. Да, слезы – это вот открытие сердца во время инициации, после инициации. Прекрасно вас понимаем, пусть эти знания несут вам большую пользу, вам, вашим близким. Вот. Третья и шестая чакры. Ну вот до этого, значит, более какие-то сложные темы для вас были. Эти темы как-то вот оно быстро у вас уже вошло. Да и вообще, когда вы практикуете регулярно, чем дальше, тем больше вы должны получать и результатов, и состояния таких, которые показывают, кто вы на самом деле. Осознание. Радость. Да, и хотела бы поделиться вот сегодня. Мне показалось, что у меня комната полна людей. Мне даже захотелось открыть глаза, я глянусь, и такое ощущение, как будто ко мне пришел мой род. Mm -hmm. Это впервые я вообще немножко удивлена, и я вас еще раз благодарю, спасибо огромное. Очень, сегодня интересно. Пошла Очень интересно коридор затмений идет. Это, это родовая тема. Все затмения. Это вот, если кто-то не смотрел, обязательно посмотрите два урока во всех соцсетях у меня висят один урок «Концептуальные общие знания. Вот как раз об этом я там рассказываю. И поэтому эти две недели вот с четверга этого до 5 мая. С родовыми тематиками все очень интересно, поэтому очень хорошо и практиковать, и в эту сторону погружаться. Очень интересно, что вы на инициации увидели, да, вот вы ощутили, что это именно род. Подумайте об этом, поразмышляйте. У вас третья ступень есть уже, да, наверное? Вот. Да, я вообще ваш самое Дань, благодарю, и сегодня меня прорвало, я прошу прощения, но... Такая вот я личность. Ну все хорошо. Все, ага. хорошо, все замечательно. Теперь понимаю, почему я молчу. Но я учусь этому, угу. благодаря вам. Замечательно, очень, очень рада. Пусть будет все во благо. Я... Угу. Спасибо вам тоже. Учитесь, самое главное, практикуйте. Спасибо. Идем дальше. Третью ступень, еще у нас получила, ой, простите, третью Ай. чакру. Еще у нас прошла Екатерина. Сразу третью и четвертую из Московской области, Екатерина. Помашите, скажите что-нибудь. Так, вот, да, только включите еще звук. Давайте еще раз, я нажимаю, а вам нужно согласиться. Да, да, как да, себя чувствуете? Да. Все, к нам интернет хороший а, пришел. Да, чувствую, благодарю вас еще раз. Такие чудеса у меня, младший ребенок почему-то не очень любит, рейки. Я не знаю, с чем это связано. И я так благодарно отправила его в соседки. И прям в момент инициации он снова ворвался в мою жизнь. Я говорю, ну ладно, может быть, тоже хочет проинициироваться. Вот. А в целом, конечно, так с благодарностью все это приняла. Вот. Ощущения сейчас прекрасные. Вот уже сколько. Четыре канала, получается, у меня дополнительных. Прям чувствуется мощь. После перерыва, особенно вот, из-за младшего а, практики. Вот. И самое интересное, я хотела поделиться, что как только мы открыли, вы мне открыли доступ к каналу ВАУ, у меня прилетело 11 стихов, у меня была в шоке, ну, причем такие все достаточно сакральные. Mm -hmm. вот, я сама была просто, вот они ну, приходили, просто приходили. Mm -hmm. И, вот, так что все, творчество вышло так замечательно, Здорово. очень хорошо включили эту творческую энергию, это замечательно, продолжайте, практикуйте, вот все будет хорошо, детки, они все любят энергию рейки, просто, может быть, у вас как-то не складываются чисто бытовые моменты, ничего страшного, у всех все по-разному бывает, вот, так что практикуйте да, старший кайфует, прям вот он приходит, все полечить с него, прям, uh -huh. младший. Ну, всему свое время, значит, так пока нужно. Надо доверять этому процессу, uh -huh. потому что это естественно. Вся практика рейки – это о той силе, которая внутри каждого из нас есть. Вот, и поэтому надо доверять этому процессу, пусть идет так, как вот оно идет. Гармонично, комфортно для всех. Если человек не хочет, даже маленький человек, значит, не надо пока. Да, то есть будьте чуткими к этому. Uh -huh. Хорошо. Спасибо. И еще Екатерина из города Краснодар. Третья чакра и пятая чакра. Сразу помашите, пожалуйста. Или скажите что-нибудь. Екатерина. Екатерину еще одну вижу. Могу нажать на кнопочку попросить включить звук. Если Да, Екатерина, да. это, наверное, вы. Да. Без фамилии написано. Как, как вы себя чувствуете? Отлично себя чувствую. Благодарю людей. Благодарю Михаилу. Я на какой-то домник. домик образы видела, конечно же. Вот, чувствую себя потрясающе. Сначала видела такой глаз, потом энергия просто пошла, потом я там прям светлая такая, все смывало, весь негативник был, наверное, там украинский канал включился в работу. Вот, чувствую себя прекрасно. меня начала собрать в В общем, настрой прекрасный. Вот чувствуете по ладонях, и энергию. И... Хорошо. Чуть-чуть и... прерываете <с звук. <с ну, суть услышали. Поздравляем вас с новым уровнем. Практикуйте. Почему-то не очень слышно. Не знаю, что сегодня с интернетом, то ли у нас, то ли в целом, то ли зум такой сегодня. Ну ничего, мы все равно друг друга слышим, сердца наши друг друга точно понимают, И главное, вы нас слышите, вот это самое главное. Спасибо, Екатерина, практикуйте. Это было про третью чакру. Четвертая чакра – духовный канал силы, его у нас прошла Екатерина, с которой мы уже поговорили с малышом. Вот. И дальше пятая чакра – кармический канал силы, пять учеников, Ирина, город Москва. Ирина, видим вас, включайте звук, расскажите, как вы себя чувствуете. Да, должно да, быть слышно, говорите. день. Да, да. Да. Одобратик. Слышно, обычно, дома, обычно. Вот я всегда вижу синий цвет, потому что я человек Меркурий, и поэтому он в меня всегда сопутствует. Даже вот если в синий горошек. Но синий цвет получает пятый канал. Синий цвет это Сатурн. Меркурий это зеленый цвет просто синий сатурном? поток все время идет <сих> вишудха это синий поток, да? ну вот. вишудха да я да, думаю почему-то прям... да пя пятая чакра ну почему-то у меня пятая чакра с синим ассоциируется хотя это зеленый да да это правильно ну, но если привязывать к планете, поток к синий к а меркурий зеленый да, да. вот ну вишудха это тоже на пятой. меркурий на пятой же чакре да, находится да, да, меркурий вот, на поэтому да. да поэтому у меня почему-то си синим ассоциируется пятая чакра но она вот но Каких-то там ярких ощущений не было, было синего. Но, интересно, в этот раз, да, во мне, наверное, боролись стихи какие-то сильные, очень боролись. А я это ощущаю, Епитер в Гонданте в натальной карте, Епитер в Гонданте на ней. Знаете, настолько сильного. наконец именно в седьмом доме когда все проходит через два часа, через три ты осознаешь все это своим <соединяем> Меркурием Лардри, да, вот. И видела много черный-синий, черный-синий, черный-синий, знаете, такая борьба, была, такая. синий победил. <соединяем> вот так у меня сегодня шло. И, но это было не так, знаете, взрывно, как я рассказываю, это было так спокойно, знаете, так. Михаил там каналы, а у меня вот это. Или там потом раз, синий, еще синий. Вот, вот такие были ощущения, необычные, скажем. Uh -huh. ну, хорошо. Видно, так, видно сейчас вот, да, коридор загни, ганданты, все, оно как-то вот наслоилось. Сейчас только у меня таких энергий. Я сейчас много родовых практик делаю с 7 поколений. Uh -huh. Вот включая туда символы, у меня была своя практика родовая, а тут я еще символы. Uh -huh. да, Это потоком у меня информация идет. А сделай так, а сделай так, а вот кто-то говорит мне все время об этом. Mm -hmm. Я думаю, откуда у меня это? Значит, надо сделать, раз так говорят. И вот я вот как бы вот это все делаю и прям вот очень сильно ощущаю вот эту энергию, mm -hmm. которая mm -hmm. сейчас идет. Астрологии... Да, Вы же по астрологии на втором модуле, я верно помню? На втором модуле, да. Вот сейчас Сатурн все уже Вот, прошло, Вот прошу Сатурн экзамен. с вами сегодня. Сим символами перекидывался. Черный и синий как раз Сатурн. Изучайте Сатурн. А -а -а. да. ну, да, спасибо да. большое. Все равно почему да. прерывается. Половину слышим, половину нет. Благодарим, чувствуем ваш да. поток. Практикуйте, самое Благодарю. главное. Идем дальше. Алена. Благодарю. Пятая чакра. Алена, Узбекистан. Город Черчик. Алена, мы вас видим. Только включите звук, пожалуйста. Да. Как вы себя чувствуете? Отлично. Благодарю за инициацию. Угу. В начале ладошки. А потом, когда Михаил проговаривал символы, о, такие мурашки побежали по ладони, по рукам. Ну, круто все, гармонично, плавно. Благодарю огромное. Замечательно. Спасибо, что поделились. Практикуйте. Идете Обязательно. Спасибо. Очень рады. Да, так растете, идете. Астрологию подключили. Вообще всегда рада, когда вы идете по двум этим направлениям, потому что сочетание — это невероятные результаты, конечно. Спасибо. Крутое. Вообще. создание в этот раз вообще бомбическая. Прям я когда ее увидела, мне аж мурашки. Ну круто, все. Если это все в комплексе, конечно, работает вообще да. супер. Просто я вас благодарю, люблю. Спасибо. Я рада, что я с вами. Мы тоже очень рады быть вам полезными. Спасибо, что делитесь вашими эмоциями, в том числе спасибо. Добрый путь. Благодарю. Так, дальше Елена, еще пятая чакра из города Липецк. Елена еще сразу чакру Атлант прошла. Елена, вы с нами еще? Да. Да-да. Вот, увидела вас. Как вы себя чувствуете? себя сильно. Да, вот, себя был в с... теле, И когда Михаил просил Джорси, у меня сильно загружилась голова, и я что-то из чтобы не упали. Ну, а в общем-то, ну и... и... и... и... и... и... Все в основном так, зубы немножко еще как-то ломила. При, mm -hmm. при моих уже символах тамасана mm -hmm. Вот, а так чувствую себя замечательно. Благодарю вас. Хорошо. Благодарю. Спасибо, что поделились. Практикуйте серьезные такие каналы уже. Особенно Чакра Атлант. Очищайте все, что нужно очищать. Да, еще раз, кто не получил обновленную чистку, запрашивайте. Там все написано, все уже включено, новое будет, да? Так, спасибо. Ну, добрый путь. И еще Ирина получила пятую чакру, пятую и шестую сразу. Ирина Город Краснодар. С нами все, Ирина. Скажите, да, видим вас. Только включите звук. Так, или да, давайте да, я нажму, а вы согласитесь, и он включится. Да, да, сейчас должно быть. Как себя чувствуете? Ой, чувствую себя прекрасно. Благодарю вас, Михаил, за инициацию два канала. Энергии, как всегда. Вихрем, все. Образы, очень, много да, образа. Энергия белорозовая тоже очень много. Да, и стоит обратить внимание на прошлых инициациях. Это горло, что-то немножко было, и коронная чакра тоже, наверное. Можно быть либо следующую получать ее, либо вот обратите проработать внимание. Это все очень круто. Хорошо. Благодарю вас. Хорошо, спасибо, да. что поделились. Все хорошо. Спасибо. Вот вас хорошо было слышно. Но сегодня так странно, кого-то слышно, кого-то нет. Но мы все равно очень рады послушать вас, потому что это очень интересный такой процесс после инициации. Это прежде всего для вас важно, заземлить это, проговорить, сказать. Потому что это не все так очевидно, когда это просто внутри. А когда мы пишем или говорим, это, это уже обретает форму определенную, заземляется. Поэтому слово это вот, заземление. Спасибо. Практикуйте, Ирина, поздравляем Спасибо. вас. Так, ну вот Екатерина тоже получила пятую чакру, мы уже с ней поговорили. Значит, после пятой чакры у нас идет чакра Атлант, она связана с очищением, вот ее Елена у нас прошла сегодня. И дальше таким более глубоким очищением от серьезных, сильных таких программ, блокирующих. И дальше идет чакра шестая, где мы работаем с тонкой информацией. Три ученицы прошли, Ирина, Эльза, мы уже с ними поговорили, и еще Анна из города Анапа. Анна, вижу вас, только надо включить звук. Да, должно быть слышно. Как вы себя чувствуете? Слышно? Нет, здравствуйте. здравствуйте. Слышно и видно даже, да. Как себя чувствуете? Ой, как всегда, хочу поблагодарить э, и за сегодняшнюю инициацию и за уже прошедшие мои каналы. И еще осталось немножечко впереди. Два канала осталось, Ассан. Я, вот, ну, я решила, как бы обычно я иду постепенно. А в этот раз э, мне хотелось кар... сразу пойти э, на шестую группу. И это еще связано с тем, что когда мне делали благотворительный разбор, ну, ну, много дали знаний по Луне, то есть какая у меня Луна, и, ну, аджна, да. И, я просто мне вот туда. и так получается, что каждый раз, когда я прохожу, Почему-то сейчас мне на, на кармическом, мне прям жарко-жарко было, не, наверное, жарко. А сейчас мне прям холодно, но были вибрации с ног, ног ноги вибрили сверху вниз, бежала. И вот, и почему мне захотелось еще... Обычно я только стараюсь все сказать. Шла я постепенно, да, вот снизу вверх. Я канала, где-то получается месяц, у меня получилась практика до следующей, до Аджны. И это прям, скажем так, если мне на анахате а было непросто, <смех> я вам рассказывала, потом записывала отзыв, то на кармическом это вообще, блин, что-то такое стало. Ну, выходить а это вы очень много а, есть чем а, трудиться. Мне очень радует, что Прям какие-то самые приходят, почему это так, зачем это так, и что с этим делать. И э, дальше получается, у меня э, перед тем, как я планирую идти дальше к вам, да, то есть только что я хочу дальше пойти, начинает на уровне этой чакры, на которую я планирую, у меня начинаются какие-то ощущения, и какие-то приходят новые э, аффирмации. Или новые слоги для аффирмации, то есть как будто бы оно, вот я только проявила намерение, да, заявила, что мне теперь нужно разобраться здесь, то оно как-то уже в пространстве появляется. Днях, когда у меня открылся по шестой а, чакре а, канал, я слушала по астрологии ваши бонусные вот эти эфиры, и я чуть ли не плакала от того, что почти... Я раньше вот, ну, но я не слышала этого. То есть я, не, я слушала вас, да. Я не понимала, о чем это. Когда вы... До этого уровня восприятия, то вы и учителя по-другому слышите. И вот это прям такие осознания, которые вот прям я как будто бы слышать по-другому стала. И mm -hmm. вот сегодня ини... во время инициации, вот за завершении, ну, всю санитации я прорыдала просто, у меня... у меня там это потоком шло, мало того, что там события определенные, и ко мне пришли родители мои, мама и папа, и вот именно на вот какой-то вот это мужского и женского, и у меня те ли... прям ныло очень сильно, и сердце, сердце у меня... Практически на каждой, наверное, инициации у меня есть вот эти вот ощущения. Я явно практикую и дополнительные практики, чистку, и сами сеансы. А, вот благодарю за эти уроки. И дальше у меня теперь, откро... ну, как, теперь у меня открылось сознание, видимо… Теперь я хочу разобраться с точки зрения логики, да? астрологии, все устроено. Для чего у меня такая, там, такая вот Луна у меня и аджна и Сатурн у меня такой да, вот в доме отношений и еще я не помню чего. То есть мне прям уже так зачем, почему, что с этим делать? Вот уже как будто такое ощущение, что а теперь по взрослому, то есть поиграли, поиграли, теперь давай разбираться. И сегодня даже так интересно было, что а, получается, я уже как бы завершил вот наш как этот сегодня да, завершающий получается, да, сегодня И обычно мне так выразить свои эмоции, а сегодня мне с таким удовольствием давило это терпение, но из состояния благодарности и интереса, а как у других сегодня? А какие чувства другие испытали? Вот женщины, вот, все... женщины, да, у нас. Анициировались. Я всех благодарю, вас такие у всех э, э, ощущения разные. Вы все такие разные, такие все открытые. Как только дается слово, все расцветают, все да. так... А, Пожалуйста, еще вопрос. Я практиковала недавно медитацию, и, наверное. В жизни мне так получилось, что получилось войти, войти в состояние такого покоя, миротворения. И как будто меня прям уже повел мой духовный наставник. И это какие-то были такие, как бело-золотой э, свет, но это как-то неявно. И ощущения такие были, что меня прям уже уводят куда-то высоко. И на каком-то моменте я сказала, я боюсь, подождите, пока не торопите события, верните меня обратно. И вот у меня вопрос, может быть, к Михаилу или к Лиде. Где понять, что это работа под, ну, как, ума, которая ну, пытается что-то контролировать, а где это работа уже с верхсознанием, да, с высшим я, вот, общением? То есть где меня куда-то не туда уводит, а где именно довериться, отпустить и быть в этом процессе? Как это вот Когда есть у вас состояние покоя, когда присутствует внутри... Тихая радость, и нет никаких сопоставлений, разграничений, понимаете, сравнения, когда вам просто ровно. Когда вы относитесь ко всему спокойно. Но есть вот mm -hmm. тихая радость, обязательно. Есть, ну ну вот да, вот оно было, но мне мой, ну, он, он меня вас как бы просто, понимаете? Да, есть, потому, что да дома... он говорит, что происходит для ума, для ума не, ум, ум существует только в дуальности он существует в разделении плохо, хорошо вас повели uh -huh. там, где нет ума уму вашему страшно потому что uh -huh. в этот момент ум исчезает понимаете, uh -huh. он растворяется uh -huh. мысли ваши исчезают или они приходят и уходят. Но когда вы за них не цепляетесь, они свободны. Это не ваша система. Они приходят, опять же, uh -huh. уходят. А вы просто становитесь наблюдателем. Когда вы uh -huh. наблюдаете за всем происходящим и нет оценочного восприятия. Благодарю. Uh -huh. ну, это был такой опыт, который мне хочется снова как бы... Ну, как взять в практику, я понимаю, потому что ну, либо это ну, мне это уже открывается, мне пора уже в это идти, и что-то мне это дает, да, то есть или даст ну, какой-то опыт, или мой переход ага. какой-то, да, ну вот моего, может быть, сознание, расширение сознания, сознания исцеление сознания. И вот, и после этого, когда я пытаюсь, у меня сразу начинает и тело отвлекать, и что-то происходит. И вот вот эти вот, как сказать, отвлекающие моменты не получаются. у мне снова как бы вот а, а, по -по побыть в этом. Вы пробуйте это из момента, прямо сейчас, не откладывая на потом, прямо сейчас. Прямо здесь. <сöring> <сöring> все уже есть, понимаете, все уже совершенно. И несовершенно. Истина уже присутствует. Все прям в этом моменте. Просто вы направляете туда свое внимание. Где внимание, там энергия. Потом действие и карма. Ладно, давайте будем завершать. Спасибо Анна, что поделились. Это ваша финальная инициация, да? Верно, поняла? Да. Нет, это у меня еще, еще Атлант и а, Спасаха Христос. Ну хорошо, да, ладно. Да. Потом приходите на астрологию, вы, значит, просто созрели, да. если начинаете да. ее слышать. Она вас, значит, зовет. Да. Вот. Ну, хорошо. Еще это мы шестую чакру говорили, седьмая чакра. Это канал любви, сегодня нет учеников. И поэтому мы сегодня заканчиваем нашу встречу. Не прощаемся. Мы О -о -о. на связи с каждым из вас в личном диалоге. Если будут вопросы по изученному материалу, пишите. Всегда получите поддержку, ответ. И напоминаю для тех, кто впервые у нас, и вообще всем напоминаю, что каждое воскресенье присоединяйтесь к Кругу Целительства, Круг Рейки. Мы проводим в 12 часов по Москве каждое воскресенье. Ставьте будильники себе, участвуйте. В середине недели по средам выходит пост, куда нужно записаться, а сама практика по воскресеньям. Участвуйте обязательно. Это прежде всего мы делаем для учеников, как поддержка определенная. И там может участвовать любой. Вы можете туда и вписывать и близких, и родственников, всех, кого хотите. Участвуйте обязательно. И до скорых встреч. Не забывайте, чтобы были результаты от практики рейки. Должна быть сама практика на регулярной основе. И отсутствие от ожидания. Два параметра. Тогда все будет получаться. Чего мы вам и желаем. Все. На сегодня всех обнимаем. Светом и любовью. Всего доброго, всех благ, всего хорошего, до скорой встречи. До свидания.